Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой Полковник Васин собрал свой полк и сказал им Пойдем домой Мы ведем войну уже 70 лет Мы считали, что жизнь это бой Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой Я видел генералов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 Ведет сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, Строят планы на наших детей. Нас сражали по звуки марши, Нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхи, Мы уже возвратились домой. Это поезд в И нам некуда больше бежать Эта земля была нашей Пока мы не увязли в подверг Она умрет, если будет лучей Пора вернуть эту землю себе Этот поезд в огне больше жать Этот поезд в огне нам некуда Больше бежать Эта земля была на.